Почему она не работает? Почему? почему кажется, что она работает? Почему не стоит никому верить даже мне, нужно все проверять. Вот. И почему не стоит на это тратить ни свое время, ни свои деньги. Но перед тем, как я вам расскажу, я, я же наобщала перформансы. А, у меня очень тяжелая неделя. Вот. Я очень плохо засыпаю. Вот. Есть. Хороший, в аптеке посоветовали препарат. А, одна, да, что тут, тут, тут пишут, а, типа, мирно выражена свидетельная день. Ну, значит, за, за спа я очень плохо, поэтому... Начали бы с противопоказаниями, доза это? доза, одна таблетка. Сколько в пачке? А как они называются? Не скажу, будет реклама. 20 таблеток. Ой. Вот видите, я сейчас подумаю, что я бред. Все, теперь можно работать. Если меня не вырубит, я вам немного расскажу. гамма-падение. Да, да. Так. Очень здесь. А, итак. Вы знаете, вы этот медведь как бы намекает, почему, почему нет, собственно. На самом деле в своей практике я достаточно часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди вообще не знают, что такое гомеопатия. Вот врачи не знают, студенты не знают, коллеги не знают. Есть такой педиатр, Харьковский доктор Комаровский, может кто-то знает, кто-то смотрел передачу. Специфический мужик, можно относиться к нему по-разному, но даже он говорит, что 95% у коллег, Думают, что гомеопатия это фитотерапия, то есть это препараты и А когда готовился дизер, когда я увидела вот эту картинку, я даже не буду скрывать, меня немного бомбануло, блин, потому что тут какие-то листики нарисованы. Можно было просто сделать э, стакан пустой, и это было бы намного лучше, потому что гомеопатия это... мы ничего каждой лекции должен быть смысл. Почему я это делаю? Во-первых, потому что большинство людей действительно не знают, что это. Ну, Что-то корешки какие-то, вроде работают, не знаю, как это, в медицине. Во-вторых, незнание порождает совершенно конкретное социальные последствия. Незнание того, что э, Земля крутится вокруг Солнца, приводит только к тому, что человек э, ну, просто попадает в неловкую ситуацию в разговоре. Блин, не знаю, я плохо в школе учился. Незнание, например, что такое гомеопатия, приводит совершенно к совершенно конкретным вещам. То есть человек тратит деньги на то, что не работает. Человек не верит в официальной медицине. В худших ситуациях человек не излечивается от своего заболевания, оно хронизируется, растягивается на годы. Вот. И вот это вот моргебесие нужно как-то убирать. Это вторая причина, почему я это делаю. Вот. Потому что я не хочу, чтобы люди тратили время, деньги на то, что не работают надо, если можно, есть шанс вложиться в то, что действительно работает и вам поможет, нужно делать это в первую очередь. Вот это вот, это все последнее мнение. Вот. Ну и конечно же бабло. Мой любимый мотив, он всегда работает. Столько денег, сколько тратят фарм на гомеопатию, они очень дорогие, если кто-то хочет. Кстати, кто проживался когда-нибудь? Они не нравятся. И как? Я присылаю за копейки, расплываю, и я ничего не вижу. Насчёт присута, и всё это очень хорошо. Итак, да, отлично, это очень интересно. Что же, собственно, такое? Это тоже второе повод для бомбалайла. Я даже не знаю, как картинку сюда вставить. Это просто, блин, молекулы какие-то... Что сюда прицепить? А, что такая гомеопатия? Гомеопатия это, первое, альтернативная медицина. Это важно. Это не стандарты лечения. Она не входит никогда. Нету никаких нормальных мировых рекомендаций для лечения гомеопатии. Может быть, она... В некоторых странах рекомендована как дополнительная терапия. Последние статуты ВОЗ не рекомендуют гомеопатию для лечения, в частности, инфекционных заболеваний типа простуды. Это очень важно. Это альтернативная медицина, это мы выяснили, которая в своей сути использует разведение в очень больших цифрах веществ, которые в нормальной концентрации вызывают у пациента, те же симптомы, на которые он жалуется, человеческим языком. Если человек приходит к врачу и говорит, гомеопат, меня постоянно тошнит, вот все, у меня такая проблема, блин, не могу. Гомеопат ему назначит препарат, который в нормальной концентрации вызовет у него тошноту, но назначит его в таком безумном разведении, что он сработает как лечение. Вот. Такие вот постулаты гомеопатии. Вкратце это называется первый стол. Лечение подобного подобным. Может кто-то когда-то слышал. насчет лечения подобного подобным этот принцип выдвинул еще Гиппократ. То есть это еще до нашей эры, более двух тысяч лет назад. Э, тоже придерживался его в частности парацерс. Но отцом гомеопатии считается такой товарищ. Эй, эй, замесла. Вот, вот. Христиан Фридрик Самуэль Ганеман очень такое интригующее, мне кажется, на этой картине выражение лица. <свят> а, Грандеман э, — человек, который в конце 18 века, э, учился он сначала в Лейпциге, потом в Вене на медицинском факультете, закончил университет, совершенно талантливым был студентом, знал очень много языков, постоянно учился, и его э, тогдашние методы лечения не устраивали, то есть он был шокирован. Что тогда было, конец 18 века? прижигание, ртуть, сулема и кровопускание. Ему это вообще не нравилось, ему приводило это в шок, то есть и этому не было никакого обоснования. И он начал эксперимент. Как настоящий эксперимент, экспериментатор ученый, он начал эксперимент из тебя. Тогда малярии уже начинали лечить хинином. И я не знаю, что у него было, может быть, был плохой день, он ничего не придумал лучше, чем сначала пожрать химину самому. То есть он был здоровый человек совершенно, и он взял химину вся дозировка, которая использовалась для лечения. И у него наступила горячка рвота, и ему стало плохо. То есть он вошел в состояние больного человека. Потому что малярия это периодически появляющаяся горячка, работа и вот это вот состояние нестояния слабости. И он подумал, стоп, если этот препарат в такой большой концентрации, которому дает больным, у здорового человека вызывает такие же симптомы, то может в малых дозах он может лечить, он начал уменьшать дозу и получил эффект на больных болерии. Почему? Как, никто не знает. Он написал пять трактатов, он это все обосновал. Он ввел принцип лечения подобного подобным, и сейчас он считается отцом гомеопатии вот, во всем мире. Шестой трактат его вышел уже посмертно, вот, в котором он описывал, уже тогда знали молекулярную физику, уже немного были вот эти вот зачатки, что есть какие-то частицы, есть какие-то и он, чем дальше, чем старше становился, дожил он, кстати, до 88 лет, чем старше он становился, тем больше он разводил эти препараты. И в своих последних работах он писал о том, что чем больше разведения, тем лучше это работает. Это сейчас тоже рулит гомеопатией, буду позже об этом говорить. Вот. И он понимал, что в таких разведениях, которые он начинал применять к своим пациентам, уже нету действующего вещества, он уже тогда это знал, но оно вроде как работает и вроде как сказать, что я облажался на 88-м году жизни, не сильно классно, да, являясь именитым ученым, уже имея большое количество последователей, у него было огромное количество пациентов, все считают, вот, это потому что гомеопатия работает, нет, это потому что я прихожу к одному врачу, и он мне говорит, мы вам сейчас пустим кровь, и стоит Ганнам, он говорит, я тебе дам воды попить, ты выздоровеешь, кому я пойду? Ну, ну серьезно, это не аргумент. Вот. И он назвал это «Дух воды», воспоминания короче, он про странные свои формулировки придумывал, но было непонятно, но вроде как работало уже там по всей Европе последовать, уже завелась шарманка, которую не остановить. Жак бенминист развил мысль про память воды. Тоже совершенно нормальный, адекватный человек. Казалось да, да. бы. Вроде нормально, в халате, в середине 20 века, во второй половине, началась очень большая дискуссия между гомеопатами, врачами традиционной медицины, которых называют алопаты. Зрительно называют гомеопаты. Алопаты аллас это чужеродное лечение чужим, а гомио подобное. Вот, то есть между э, обычными врачами и гомеопатами велась такая вот в статьях научных там, беспрерывная борьба, потому что уже э, скакнула очень сильно вперед в начале 20 века медицина, уже был пенициллин, уже было все классное крутое, а гомеопатия оставалась на том же самом месте. И вроде как запретить ее нельзя, и надо что-то И Они постоянно там между собой вели какие-то тюрки. В 1985 году господин Бенминист присылает в Nature статью о том, что. Вода имеет память, и он в своей лаборатории это подтвердил. В Nature все хватаются с голову. Nature, чтобы вы понимали, это очень крутой, естественно, научный журнал, также называется журналом Нобелевских лауреатов, потому что очень часто, когда там публикуется, после этого начинают получать Нобелевскую премию. они там вся вся редколедья начала рвать на себе волосы, потому что получила он какие результаты. Человеку, а не человеку, в лабораторных условиях там и пациентам своим, и животным, в том числе э, антигены э, с постепенно уменьшающейся концентрацией. Дальше будет про концентрацию, все станет немного понятнее. А, и согласно всем законам физики и химии, если концентрация вещества уменьшается, соответственно, уменьшается сила его действия. Ну, логично же, логично, как химия вся работает, и физика так работает. Он получил, что при уменьшении концентрации вещества ответ то увеличивался, то сохранялся. И когда уже по всем расчетам вещества не было, ответ все еще существовал. Организм реагировал на то, что уже давно не поступает. При этом статья была совершенно методологически правильно оформлена. Там не было к чему придраться, там был эксперимент, все было нормально. Вот. И э, снова зависает. Вот этот человек, Джон Медокс, это главный редактор э, тогдашнего э, журнала «Нэйча». Он не смог ему отказать, он не смог ее не опубликовать, у него не было причин ему отказать. При этом весь «Нэйча» понимал, что если эта статья выходит, получается какая ситуация. Во-первых, все миоматты говорят «Ха, мы этот два века знаем, оно тебе до нас только дошло». Во-вторых, Во э, с ног на голову становятся все законы физики и химии. И это вообще ну это стопудово Нобелевская премия, это вообще какой-то взрыв мозгов, и все очень ждали, что вот как раз этот товарищ же бенвинист, он получит Нобелевскую премию. Вот, Они публикуют эту статью э, с предисловием от Джона Меддикса, э, о том, что он говорит, я ну, не верю в то, что такое существует, и возможно бенвинист, он действительно пророк своего времени и смотрит намного дальше, чем мы можем даже себе представить. Вот, ну вот такие мы получили исследования. На это исследование откликается такой товарищ, как, э, Джеймс Рэнди. Может кто-то о нем слышал. Э, известный иллюзионист, э, сейчас скептик, выступает с лекциями, разоблачает шарлатанов и всякое мракомиссия. Вот, он тоже он совершенно не понимает что, и вот видя такую реакцию официальной медицины, там ему никто не верит, гомеопаты ликуют. Он приглашает спокойно независимую комиссию, говорит, приезжайте ко мне в лабораторию, мы повторим этот эксперимент, при вас вообще нет проблем. Вот. И Рэнди вместе с Медексом, еще несколькими товарищами, вот они вдвоем ходили в состав этой комиссии, приезжают. Вот. Проводят эксперимент по всем записям, так как написано в статье, все сохраняется, результаты те же. Шок. Ну, все, мир, мир переворачивается просто у нас на глазах. Тут совершенно случайно. Выясняется, что лаборанты, которые делали эксперимент, знают, где антиген, а где чистая вода, а где еще какое-то плацебо, разведенная глюкоза. И это нарушает одно из правил нормального научного исследования. Исследование должно быть двойным и слепым. Что это значит? Экспериментатор и экспериментированный не должны знать, что они принимают. Потому что если оно не слепое, и не слепое с сторон, результаты очень сильно кривят, потому что человек знает, что он держит в руке, он уже ожидает от этого какого-то результата. И вот такое исследование считается не Чуваки сразу говорят, слушай, подожди, а мы сейчас вот все переделаем, но не отвечают твоим критериям, подожди, подожди. Они делают настоящее двойное слепое исследование и получают совершенно иную. Это был провал. Товарищ пневменист вместо ожидаемой Нобелевская премии Получила две шнур Мамбелевской Одну в 1991 году За, собственно, открытие пары А вторую в 1998 году За то, что память воды может передавать информацию по интернету и телефону Вот какой-то странный конец карьеры ученого вот. А, Насчет рейнги я ну, еще добавлю, добавлю немного, это очень Можно интересный добавлять. штрих в конце лекции. Тему памяти воды разбил вот этот товарищ, его вы можете увидеть, если вы когда-то смотрели такие лекции, типа там. «Чудодейственная вода». Собственно, Масаро мута, и на его фоне в виде нимба кристалл воды, который говорили слова счастья. Может, вы когда-то об этом слышали. Стоят стаканы с водой, одну на одну, одну там, не обращают внимания, а вторую говорят, ты да. сколочь, я тебя люблю. И они получаются совершенно разными по своей красоте, по своей чудодейственности. Вот. Все бы было хорошо, и он тоже там снова поднялась эта шумиха в 2002 году, когда он опубликовал свои результаты, если бы он ее не продавал. Серьезно, чувак, ты продаешься с да, Вот, да. естественно, это тоже не подтвердилось. Конечно же, но глухо, как в танке. Итак, мы выяснили, что мир не воспринимает гомеопатию как науку, но давайте сами посчитаем, почему-то. Лучше много, блин. Не знаю, что там какой-то прохмал составил, да? Дает мне знать. Что такое число ВОГАДРО? Это количество молекул в одном моле веществ. А. А. Молекула воды выглядит приблизительно вот так. Такие ухи. Вот, это водород. Это оксиген. Вот. Число ВОГАДРО означает количество вот таких штук, в одном моле воды. Один моль воды, очень долго объяснять, что такое моль, и вообще это нафиг не надо сейчас, просто, просто верьте мне, один моль воды это 18 миллилитров. То есть вот такое количество молекул содержится в 18 миллилитрах воды. Спасибо, Амадео Макгендра, ты очень крутой чувак. В гомеопатии используется разведение. Я в самом начале говорила о том, что слишком низкие концентрации. Как это выглядит? Вот я не знаю, видно, хорошо или нет. Будет еще вторая фотография. Вот видите, D3, D3, D1, D3. Вот. Это кодировка гомеопатических. Кстати, цинапсин согласно классической гомеопатии не гомеопатический препарат. Сильно мало развели, Сейчас Значит, Разведение D. Это значит концентрация 1 к 10, то есть одну часть вещества развели в 10 частях воды. Разведение C. 1 к 100. Одну часть вещества развели, развели в 100 частях воды. Есть еще там какие-то безумные разведения типа ЛМ, там 1 к 50 тысячам, но это очень редко. D тоже редко, чаще всего С. Но в чистом виде они в гомеопатии не используются. Настоящая классическая гомеопатия, это безумное словосочетание, ну просто, будем его так говорить. Начинается с d 6 Это значит, что вещество в концентрации 1 к 10 развели 6 раз. Как это выглядит на практике? 1 мл вещества, 10, 9 мл воды. Добавили, помешали, достали. Снова в 9 мл воды, снова в 9 мл воды. Вот. И с каждым разом получается, концентрация уменьшается в 10 раз. То есть это одна молекула на 10 в шестой степени молекул воды. Вот. Это классическое разведение. Вот. Это d6. Вот с такого разведения, с такой концентрацией. Начинается э, истинная классическая гомеопатия. А, поэтому цинопсин все это уже не гомеопатия, это пусть они не обманывают нас. Анаферон, фрамианоферон вообще отдельно сейчас плохо сейчас видно. Прошу. Плохо сейчас видно. Не видно. Не и органоферон. Спойлер! Грип лечить <связычные> не надо. Вообще, пустя, что простуда, не нужно не, не, ее лечить. Лечишь. лечишь две недели, не лечишь один эффект. А, ну да, типа, так пройдет за 7 дней, а так за неделю. Не, не надо. А, тут плохо видно, но тут написано C200. Видно. Я могу пустить. Оттуда. А вы берете мои вещи и как какая-то заспитана. А, могу успеть, пустить мы по, по, по, по Редану, тут тоже C200. Что значит C200? 1 к 100 развели 200 раз Классика С12 Теперь считаем С12 это 1 на 10 в 24 степени Верно? То есть на 112 оно уже на 10 в 24 Число алмагаза Видите? это 10 в 23 То есть начиная с разведения С12 В говеопатическом препарате нет ни одной молекулы действующего вещества То есть оно физически химически уже работать не может с12 это редкость, вот анаферон, аргоферон, С200, успокоить С200. Что такое С200? концентрации С40, это одна молекула на одну видимую Вселенную. Вселенная, ограниченное количество атомов. С200, это одна молекула на 10 в 320 степени видимую Вселенную. Кто принимал лазолококцину? Боже молодцы пиши. За 200. За 20. Знаете, сколько стоит? Чисто гривен Что да. тут сейчас уж можно сказать? Вот где-то здесь блуждает одна молекула действующего города. Чистого вещи. Не, вот дела. Окей, окей, гомеопаты стали умные. Эй, эй! Я люблю эту картинку. Гомеопаты столимные. И когда ты им вот это вот все рисуешь, они говорят, да, мы в курсе. А вы в курсе про память воды? И вот здесь приходит второй столб гомеопатии. То есть подобное подобным да, зашибись, но память воды тоже зашибись. Как вы уже говорите, памяти воды не существует. Но даже если предположить, что память воды существует, а ведь гомеопатия, она не просто разводится. Вы понимаете, что между вот этими двухстами, 12-40 раз в Пробирочка трясется и стукается в гомеопатические книжки. А. Я не шучу, это написано. классическая гомеопатия, но голову от в стол. А, окей, допустим, вот просто сферическая вакууме память воды. Почему вода помнит то вещество, которое в ней труси, а не помнит мочу динозавра? Вы, ну. Просто смиритесь опять-таки с тем, что вся вода, которую мы пьем, я, вы, наша мама, папа, да это когда-то был, была чья моча. Умные чуваки из Великобритании посчитали, что в одном стакане воды, который мы выпиваем, содержится как минимум одна молекула из мочевого пузыря Оливера Кромбеля. Почему этот стакан воды? бывший когда-то вот успокой там цинк какой-то типа цинк а не мочевой пузырь Оливера Кромбеля, или не гитлера или этого еще одного гитлера который Крым наш. А, почему почему я не остаюсь с утра после приема гомеопатического препарата и не думаю хм, надо бы в Сирию вести войска то есть это вообще не выдерживает никакой критики совершенно что это что меня за память воды а, никто не может ответить на этот вопрос Но мы с вами крутые пацаны, а, нет, еще про одного крутого пацана, Джеймс Фрейм, помните, я вам обещала? Бородатый филейка. Он, кстати, придумал вот этот прикол с выпиванием инстинфорного седативного генетического и, препарата, практикует его уже в течение 8 лет перед каждой своей лекцией. Чуть ни разу ничего не было. Вот. Он э, э, вообще фокусный, иллюзионист известный, и он э, заработал очень много денег, но может себе позволить развлекаться на как хочет, да, и вкусного самодолгитая жизни. Он объявил премию миллион долларов за то, что человек сможет, э, да, используя все возможные лабораторные методы, там, спектрофотометр, еще какую-то фигню, э, доказать, где в стакане гомеопатическая вода структурированная, а где обычная. Ну и миллион, как вы понимаете, до сих пор никем не востребован. Но это все разголгорствование. Что пишут нормальные пацаны инструменты? Что лишь операционный доказательный. Очень много это исследовалось, очень много публикаций, это скриншот с подмеда самого последнего из того, что есть такого, скажем так, нормального, адекватного, это мета-анализ. Что такое мета-анализ? Так берется очень много-много-много исследований и статистически рассчитывается. То есть это. Исследование, большого количества исследований, оно исключает намного меньше вероятность ошибиться как-то в этом и на, намного больше вероятность получить какие-то закономерные данные. Это последние 2014 года человеческий метаанализ на людях, потому что из 2015 на животных, но ну, это вообще как-то зашкорь. Вот. И, и, и там есть вот, я специально публиковое название, что хотите проверять, вообще никаких проблем. Чуваки в Самаре в выводах. Пишут, что результаты очень противоречивы. Они, геморопатия работает в отдельной службе, но статистически это недостоверно. Вроде как ничего нового, да? это как бы каждые 10 лет, был в 2005 году, огромный от Ланцета разрывной просто мета-анализ, который вообще никакой закономерности не выявил до этого все равно гомеопатия в мире существует все бы было классно, если бы э, половина вот из этого списка второго не были члены британского гомеопатического сообщества Они даже сами идет. себе не могут доказать, что это работает. Это конечно очень классно, потому что это честно, но при этом вот это как бы намекает вот, кстати Жаку Генминисту еще закидывали, что его лабораторные исследования проспенсировала какая-то гомеопатическая фирма. В итоге выяснилось, что это действительно правда. Он в ответ говорил, а, она вам платила, вы там тоже курты накрываете. Да? В общем, что у нас получается на данный момент? Не работает с точки зрения физики. Не работает с точки зрения доказательной медицины. Не работает с точки зрения ничего почему есть и почему кажется что работает. Что происходит? Почему? Уже более 200 лет гомеопатия не может доказать а, свою какую-то ну, нормальное направление медицины. При этом эти 200 лет она существует и никуда не девается. А, первый, мой любимый мотив, я уже об этом говорила бого. Ну Те бешеные деньги совершенно крутятся, и препараты очень дорогие. Не всем, но многим из топовых европейских фирм. А, второе, потому что запустилась воронка, которую уже невозможно остановить. То есть это, ну, нельзя доказать человеку, который верит в бога Точно Так же, как нельзя человеку доказать, который верит в гомеопатию, что она не работает. И таких людей много. И третье, я считаю, вот возвращаемся к мотивации, моя социальная проблема. А, если гомеопатия столько лет существует, значит в ней есть нужда. А что это значит? Существует большое количество плохих докторов э алпатов, которые там терапия, в поликлинике сидят. Гомеопат не сидит в поликлинике. А И они, когда не нужно вот банальный грипп, то, что я говорила, ему не нужно лечить, нормальный терапевт должен сказать, так, окей, у вас грипп, а значит, вы должны обязаны на три дня взять больничный, как хотите, сидеть дома, значит. Такое это питье, такая то диета, вот все рассказать. Ни одной таблетки не нужно назначать. При это очень важно. И человек такой выходит, говорит, блин, что за дебил? Что он мне ничего не назначил? Я получу налоги. Он живет на мои налоги. Он мне не может назначить, чтобы я выздоровел. Да. Он идет к дяде меня говорит, да, конечно. Конечно, я вам назначу грехи я за 250 гриб. через неделю, я вам отвечаю через неделю. И нет, оно все таки будет При этом нормальный гомеопат – <supports> это обязательно дипломированный врач. В нашей стране нельзя прицепить табличку на дверь гомеопат, и не имея высшего медицинского образования, нормальный гомеопат умеет ставить диагноз. И если он адекватен. Он никогда не возьмется лечить пациента с раком, с ПИДом, туберкулезом, скарлатиной. Он отправит его и скажет, что это не мое, это ну, у вот. Ну, нас наследство происходит? Габло. Второй момент. А как вы думаете, возможность предположения, сколько длится прием участкового терапевта по нормативам Министерства здравоохранения? 12 минут. 10 10 минут. 10 минут. Последний приказ 10 минут, 6 пациентов в час. Как вы думаете, сколько длится приемными опадала? тратишь. Стартует с полутора часов. Как вы думаете, я сижу в поликлинике, ко мне приходит человек, я его вижу первый раз в жизни. За 10 минут я успею его опросить, осмотреть, спросить, что случилось, вообще, как у него дела, выслушать, постукать, все записать в карточку и записать, как ему лечиться. Гомеопат за полтора часа какой-нибудь успеет? Я думаю, успеет. Еще такой маленький момент. Дешевле, чем 250 гривен в Киеве гомеопата сейчас нет. Вы терапевту что даете, когда на 10 минут заходите? Риторические вопросы. Вот. И гомеопат, вот что надо сделать, чтобы от тебя из кабинета вышли, сказали, блин, он мне помог. Он классный чумак. Нормальный гомеопат. Это очень-очень-очень хороший психотерапия. Потому что гомеопатия не работает. Работает психотерапия, лоцеба и психосоматика. Mm -hmm. Поэтому говорить гомеопатия, не, гомеопатия работает? Нет. А вот у меня сработал не гомеопатия, а Тебя врач взял за ручку и сказал, конечно, я тебе Любимый прием гомеопада ну, значит несколько препаратов, и вот такие схемы нарисовать у вот нас Вот здесь 4 крупинки, не больше. Отсчитал 5, засыпать сначала начинаешь. Это очень важно. Вот здесь до иды, а здесь после, или, а здесь вне А здесь вот откажись. Второе. Нормальный гомеопат никогда не назначает просто гомеопатию, он всегда корректирует режим. У участкового терапевта нет времени спросить, типа, а как вы вообще питаетесь, сколько вы спите, занимаетесь ли вы физнагрузками. Гомеопат должен спросить, болит ли у вас мизинец снег, банальности вообще, все он должен, так, он за эти полтора часа должен вылезать, и он корректирует и диету, и спорт, и работу, и все. Они не понимают, что у вас проблемы. Да? Вот так это где-то работает на самом деле. Но почему же есть в этом нужда? Во-первых, потому что некрасиво у нас в стране говорить, я сходил к психотерапевту, и там, моя головная боль пошла, я стал лучше спать. Я сходил в дом Он назначил мне классные таблетки, в отличие наших дебилов в поликлинике. И я стала вообще, мне стало так хорошо. И сколько ты там сидел? Ну, полтора часа, но это не важно. Вот. А Второе. Если есть плохие врачи, всегда будет нужда вот в таких вот чуваках, которые придут, возьмут за руку и вылечат, как-то помогут И третий, самый, наверное, главный момент, почему они существуют Потому что пока у нас будут врачи-дураки, будут назначать по 25 препаратов на гриб, и антибиотики, и все-все-все прочее до тех пор гомеопатия будет цвести, потому что хороший гомеопат знает, что он может себе позволить вылечить. Поэтому вы должны знать, почему это не работает. Вы не должны приносить свое бабло фармкомпании, вы должны прийти домой и рассказать своим родственникам, почему этого не нужно делать. Вы должны искать себе нормальных врачей. Ни один нормальный врач, это, кстати, всем на замет, я имею в виду Аллопат, не назначает одновременно гомеопатический препарат и какой-то из фармпрепаратов. Это вот классика, это если врач так делает, значит он уже получил бабло от фирма. вот, как так это работает, в общем, да, есть о чем подумать, на самом деле, в этом все, последний очень интересный момент, гомеопатия, как и любой банк, проходит ускоренную процедуру регистрации, то есть для того, чтобы зарегистрировать гомеопатический препарат, не нужно предоставлять не данные о составе, это вообще, Жесть и не нужно клинических исследований. Как вы, Интерактив. Как вы думаете, сколько времени занимает зарегистрировать фармпрепарат как фармпрепарат, как лекарственное средство? 15 минут технически технически со всеми документации, чтобы он вышел 2, на рынок. 7-9 лет средний. Столько он должен прийти следом. Если... Представляете, сколько 10, людей умрет, если он работает в эксперименте, его вот уже вот можно отдавать, но нельзя. Вы дадите вот этот работа, еще он у вас в руках препарат, вы пойдете под суд, потому что он не зарегистрирован. Знаете, сколько занимает регистрация гомеопатии? Это опыт именно этой страны, Украины. Три месяца. Можно наштамповать у себя в подвале и выпустить это на рынок. Это неправильно. Вот. Напоследок я хочу сказать, может знаете, кто знает что это? Да. Да. На одном из своих концертов он сказал замечательную фразу. Это к аргументу, у меня братья существует 200 лет, и если она до сих пор не пропала, значит не что-то. Если альтернативная медицина работала бы, она бы называлась медицина. Очень просто. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни никогда не было повода принимать что-то сильнее, чем гомеопатия.